Задаток возвращается в нескольких случаях, например если он не успел дойти вовремя или вы проиграли торги. Если задаток отправили по неверным реквизитам, вы тоже получите его обратно. Обычно это прописано в договоре о задатке. Также о правилах возврата задатка можно прочитать на сайте торгов. Друзья!